этапе апробации проекта. То есть, мы поняли, что на самом деле этапы -то тоже был очень важны для проекта, потому что, во-первых, мы смогли как-то получить экспертные замечания и комментарии по подготовленным нами документам документом по комплексной методике и на нафотистке. И, во-вторых, нас, как бы нам предоставилась возможность в какой-то степени обкатать эту методику на базе пилотных университетов, чтобы понять, насколько вообще можно использовать наши предлагаемые нами документы как рабочий инструмент в вашей практической работе по привлечению иностранных студентов. По... В проекте на этапе пробации участвовали 6 университетов, в общем-то они уже назвались у нас, и для того, чтобы все-таки определиться, как... Ой. Извините, я не <смех> предполагала. То есть, так как у нас по заданию ФТЗ было участие только проектов группы 5 в апробации, но для того, чтобы понять, что методика достаточно универсальная и может использоваться вообще в принципе в любом российском ВУЗе, мы соответствующие определенные критерии для отбора университетных участников апробации разработали. И, во-первых, это значит было территориальное расположение ВУЗов, то есть в разных федеральных округах, потому что все-таки это влияет в какой-то степени как на географию привлечения иностранных студентов, так и связано с теми региональными приоритетами развития международного сотрудничества, которые предъявляются к каждому конкретному университету. Следующим критерием отбора выступила вид вуза, то есть принадлежность, либо группе классических или технических университетов, так как эти университеты предлагают, в общем-то, для обучения разные наборы специальностей и направлений, которые по-разному востребованы иностранными студентами. Об этом уже тоже говорилось. И третий критерий отбора – это категория ВУЗа, вхождение в группу федеральных или национальных исследовательских университетов. Как до того, как все эти группы вошли в проект 500, все равно для них... В общем-то, были характерны разные стратегии развития вузов, разные наборы мероприятий и показатели деятельности, в том числе и по привлечению иностранных студентов. И нам кажется, что категория вуза тоже во многом может влиять именно на процесс привлечения иностранных студентов в университет. Ну и, естественно, конечно, фактором отбора стало согласие университета принять участие в апробации, так как это все-таки было дополнительная работа и дополнительным Затраты и времени, и сил человеческих. И большая благодарность нашим экспертам, вузам, университетам, которые откликнулись на наше предложение принять участие в нашем проекте. На этапе апробации был проведен следующий комплекс мероприятий. Во-первых, это была проведена диагностика проблемного поля университетов. Разработаны и реализованы планы мероприятий. Для внедрения от одного или нескольких элементов системы привлечения иностранных студентов в ВУЗе внесены изменения исполнения в методику, а также разработаны рекомендации по ее использованию. Ну и вкратце позвольте остановиться на отдельных мероприятиях. Диагностика проблемного поля. Первый шаг, который мы предлагаем сделать в этом направлении, это создать рабочую группу в университете с привлечением сотрудников из ключевых подразделений университета, которые в той или иной степени задействованы в процессе привлечения иностранных студентов. В общем, как уже говорил Фарид Аббул, до сих пор еще существует стереотип, что если мы говорим о иностранных студентах, значит все, что с этим связано, имеет отношение только к международной службе, только она этим занимается. На самом деле, возникающие новые формы направления деятельности, в том числе и по привлечению иностранных студентов, они... Ну, составляют привлекать к этой работе и другие подразделения ВУЗа, в том числе и учебный отдел, и маркетинговую службу. И для этого создание именно такой рабочей группы, нам кажется, оно позволит лучше скоординировать усилия всех подразделений и более четко распределить между ними сферы ответственности и более эффективно использовать необходимые для этих целей человеческие, материальные и финансовые ресурсы. Ну, состав группы может, в принципе, в каждом университете варьировать, но нам кажется, что приблизительно он должен состоять вот из представителей подобных подразделений университета. Естественно, обязательно должны войти представители институтов-факультетов, которые и являются теми главными производителями академических продуктов и услуг, на которые мы и привлекаем иностранных студентов. То есть без взаимодействия с институтами, с факультетами, работа по привлечению иностранных студентов в университете вообще не должна происходить без их активного участия. Следующий шаг был... Непосредственно само проведение диагностики проблемного поля университета. Потому что для того, чтобы создавать и внедрять какие-то новые элементы, необходимо понять, вообще какая текущая ситуация в университете, оценить конкурентоспособность образовательных программ и услуг, а также выявить точки роста и направления развития, которые в университете имеются, для того, чтобы привлекать иностранных студентов. В качестве источников информации для диагностики нами были использованы стратегические нормативные отчетные документы университетов, участников опробации. Мы изучали сайты университетов, особенно те страницы, которые ориентированы на иностранных студентов. Публикации в СМИ, Они, в из них можно много интересного полезного узнать. А также анкетирование фокус-групп сотрудников иностранных студентов. Именно с этой целью нами были разработаны... Нами был разработан определенный инструментарий для диагностики. Это опросные анкеты для экспертов, форма сбора статистической информации об университете и анкета для опроса иностранных студентов. Вот в чем цель именно проведения такого экспертного вопроса, опроса в университете? Во-первых, именно как бы на основании ответов экспертов, можно в какой-то степени понять оценить текущее состояние дел по привлечению студентов в университет, оценить, понять, какие формы направления деятельности в наибольшей или в наименьшей степени развиваются в университете, выявить те проблемы, которые возникают в процессе привлечения иностранных студентов, а также получить конкретные предложения от сотрудников различных подразделений по улучшению этой деятельности. Статистическая информация позволяет нам подтверждать полученные выводы, сделанные выводы количественными данными. Ну, при анализе вузов участников апробации, в первую очередь при анализе ответов экспертов, Нами был определен круг проблемных вопросов, которые в большей или меньшей степени характерны ну, для всех российских университетов, как нам кажется. И в первую очередь это проблемы в коммуникациях между подразделениями, которые участвуют в работе по привлечению иностранных студентов. Это отсутствие детального стратегического планирования деятельности по привлечению иностранных студентов недостаточное развитие сервисов поддержки и слабых взаимодействие с внешними агентами по вопросам привлечения иностранных студентов. И вот, собственно, на основе выявления таких проблемных зон для каждого университета был разработан определенный план мероприятий для внедрения или для усовершенствования уже существующих элементов или для внедрения новых. Яна Шамиль уже говорила о том, что в большинстве, ну вообще практически во всех российских университетах у нас программа по привлечению иностранных студентов, она не выделена в какой-то отдельный документ в университете. На самом деле нам кажется, что наличие подобной программы, именно документированной, документированной является очень полезной вещью. На самом деле такая программа экспортообразовательных услуг разработана в политехническом университете. То есть это такой детализированный план на несколько лет, в котором прописаны цели, задачи по привлечению иностранных студентов. Там определены необходимые ресурсы, спиксированы ожидаемые результаты, целевые показатели деятельности, а также назначены ответственные и сроки выполнения. И нам кажется, что вот наличие подобного документа, подобной программы мероприятий по привлечению иностранных студентов было бы очень полезно для ГУЗа. Мы сейчас, кстати, тоже у себя работаем над созданием такого плана. Так как Казанский федеральный университет тоже явился одним из университетов площадкой для апробации методики. Для себя мы тоже в общем-то, написали подобный план по развитию нашей системы привлечения иностранных студентов, и нами был выполнен, ну реализован ряд мероприятий. В первую очередь, например, в рамках совершенствования системы управления процессом привлечения набора и приема иностранных граждан у нас произошла определенная корректировка тактики и наборы маркетинговых мероприятий по привлечению студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья. Например, по отношению к студентам из, из стран СНГ сейчас в большей степени начинает применяться таксика дистанционного привлечения, дистанционных отборочных мероприятий. Эм, то есть объявляются, проводятся дистанционные олимпиады, интернет-тестирование по русскому языку по отдельным предметам. После этого отбираются... Победители с ними уже проходят очное собеседование на площадках в этих странах, которые тоже определяются, и, соответственно, по результатам этого собеседования студенты зачисляются в Казанский федеральный университет. То есть мы начинаем потихонечку отходить от тактики непосредственных выездов ну, как бы, да, с рекрутинговыми мероприятиями страны СНГ, так как у нас уже бренд, мы считаем, что бренд Казанского федерального университета достаточно популярен в этих странах, и форма именно дистанционного привлечения через Олимпиады, она показывает свою эффективность уже второй год. Что касается студентов из стран Дальнего Зарубежья, то на них работает такой комплекс Маркетинговых мероприятий, как, естественно, это взаимодействие с рекрутерами, о котором завтра расскажет наш сотрудник Чупан, начальник отдела по привлечению иностранных студентов. Это программа, которая у нас только начала в прошлом году реализовываться, школьный десант. То есть мы ездим по школам непосредственно в зарубежные страны и уже непосредственно в школах ведем как бы, рекламные кампании с нашими будущими абитуриентами. Еще одним, на наш взгляд, интересным и полезным мероприятием в РАБАЦе стало проведение рейтинга институтов КФУ по международной деятельности. И половина показателей этого рейтинга составляет именно показатели, имеющие отношение к привлечению иностранных студентов. То есть, с одной стороны, проведение этого рейтинга показывает, как институты вовлечены в процесс привлечения, с другой стороны, так как эти показатели во многом пересекаются с показателями нашей дорожной карты, соответственно, выполняя их, институты работают и на выполнение дорожной карты ПК, что, в общем-то, тоже записано в их обязанности. Также в связи с тем, что у нас, в общем, за последние годы поращивается очень сильно число иностранных студентов, особенно из стран дальнего зарубежья, нами было пересмотрено... Как у штатное расписание Департамента внешних связей введены новые штатные единицы в структуру, особенно связанные с вопросами паспортно-визовой службы. И кроме того, для того, чтобы усилить взаимодействие между Департаментом внешних связей и институтами, у нас сейчас развивается служба кураторов по вопросам приключения иностранных студентов в институтов. Кураторы активно участвуют во всех рекрутинговых мероприятиях, они выезжают для участия в выставках, ярмарках, рубеж, Они принимают участие в подготовке рекламных мероприятий, в отборе студентов по грантовым программам вуза. То есть, в общем-то, мы считаем, что эта деятельность она у нас активно развивается и приносит свой положительный результат. Ну и, то есть, как я уже сказала, главным итогом этапа апробации проекта должна была стать именно доработанная методика. Новый Вариант методики вывешен, опять же, на нашей площадке, на сайте КФУ, с ним можно ознакомиться. Кроме того, там же вывешены и рекомендации по использованию этой методики. И хочется надеяться, что вот те планы мероприятий, которые нами были разработаны для университетов участников в в какой-то степени были им полезны в их, их работе по совершенствованию их систем привлечения иностранных студентов. Ну и об этом они нам расскажут. Сейчас сами. Насколько мы им помогли, насколько им было вообще интересно и полезно с нами работать. Спасибо. Угу. Так, коллеги, вот э, звучал, так сказать, заключительный аккорд. О, есть вопросы? Докладчик, пожалуйста. Уточните, пожалуйста, насчет дистанционных методик выключения на студентов через Олимпиаду. Вы имеете в виду а, проведение вступительных испытаний вот таким образом, или это только предварительно? Mm -hmm. Можно я переодетую? Да, да, вот перед... варит обру, что он сейчас более предметно. Подождите, пожалуйста. Да, не стесняйтесь варит обру. И каким образом вы справитесь, и как вы ввели это, это в нормативную вагу? Если вступительные испытания... Чуть поближе микрофон, а не слышу. Хорошо. <свист> Опять же, мы смотрим федеральные нормативки, что можно, что нельзя, что не запрещено. Да? дистанционные формы проведения отборочных мероприятий как раз не запрещено нормативкой и приемная комиссия имеет большой опыт организации дистанционного тестирования в том числе и в рамках подготовки к ЕГЭ для российских граждан. Последние четыре года они активно распространяли это на граждан стран СНГ, то есть это не в один год пришло к нам. И в этом уже в декабре месяц был опубликован график проведения интернет-тестирований по русскому языку и по всем профильным предметам необходимым для поступления в университет и все это завершается подводится все серьезно все с представлением с идентификацией личности в системе с регистрацией и завершается это очным собеседование по, там где мы ищем этот контингент только в одном Казахстане у нас шесть точек где будет проходить вот это очное собеседование приемное наша очень э, строго и трепетно относится к правилам приема и к порядку приема э, согласованные э, решения. Э, вот все те мероприятия, которые мы проводим, они э, вписываются в общем. Хорошо, а вот э, дистанционное тестирование, вы говорите, ну, допустим, есть интернет-портал. Вы э, каким образом проводите в да, видеозапись, как это все происходит? Или просто есть задания на интернет-платформе, где у нас находятся, выполняют? Э, э, ребята регистрируются, и им назначается вполне конкретное время, когда они могут заходить и выполнять эти тестовые задания. – А их снимают? – В реальном времени. – В реальном времени. – ну, В реальном времени. – может обложиться учебниками, позвать папу, маму, Ну, э, э, знаете, супер-кри э, вещи недостижимые. Вот, эти вся, вот эта вся процедура дополняет срочным собеседованием. То есть, конечно же, дистанционное тестирование не заменяет собой вступительные испытания. А во внутренних документах университета как вы оторваетесь? То есть это во внутренних правилах приема проходить? Или может быть какое-то положение? И и быть во внутренних правилах. Каким образом это все? Во внутренних правилах. Очень мелко. Это Которые будут, которые будут проходить точками испытаний и они будут проходить стройки приема в Казани? Нет, нет. Я сейчас специально а, все все это, все все все. На основании этих записей составляется список документов а зачислений и поступлений. Э, и вся эта процедура после зачислений уже проходит а, в да? официальные нормальные сроки. Да. После 20-го года ребята окончательно сдают документы, э -э если контрактники, то до момента зачисления они оплачивают свои контракты, и, и приказы выходят э, строго. строго типа, э, которые указывают порядок и правилами. А э, мероприятия, одновременно очень не собеседуют, куда они В Казахстане у нас проводятся лавшевский сельскохозяйство. В Ташкетте проводятся с 24, 24 по 31 мая. Э, 30 -е, 30 -е. Ранг. То есть э, э, э, ребята должны все-таки получить э, э, представление о том, что они уже, например, э, на подходе к обучению вузах Российской Федерации. Все-таки мы конкурируем с отборочной компаниями э, в этих странах. А потом они к нам приезжают, после 20-го Возда... приезжают к 15 июля, а они проходят через 3. Э, нет, 15 июля они не приходят. Не документы они сдают, они присылают документы, в том числе и э, в экспресс-почту. Но когда собеседование приходит, э, дают... На собеседование э, они приходят, смотрят, и в институционный документ. паспорт, автопотокнослим, то есть, э, по, по то есть э, чужой человек э, в этом смысле э, за него э, собеседование проходить не будет. Оригиналы могут быть почты, могут быть лично. А я правильно понимаю, что вы протокола от вступительных испытаний вносится как раз то, что они писали по интернету? Да. А ваша заказ собеседование, она включается в протокол Так, Женя, начальник транспортного цек, то есть ответственного секретаря приемной комиссии. Во всяком случае, э -э -э нигде э -э в этой системе абитуриентов у нас нету э -э ничей и галочки, чтобы отметить скайп собеседование но э протокол скайп собеседования можно вложить в личные деятельность. Нет, нет, нет, да, Я... нет, нет, вот вопрос, пожалуйста, просто тут у нас уже дискуссия началась. Смотрите, хорошо. если, например, вот это вот собеседование, да, они дают успешно, это помогает им произойти над всеми остальными абитуриентами, которые не прошли. Да, например, если он экзамен в своей стране сдал, то, допустим, не очень хорошо, но собеседование дал это прекрасно. То есть он зачисляет. Как игры <wichtige noise> у нас дают, например, как в России, да? То есть результаты игры, допустим, недостаточно. Значит, вот та система отборочных интернет-тестирований и очного собеседования, это своего рода компромис между тем, что нам можно, что мы можем сделать, и между тем, что могут позволить себе.. Да. Когда мы приглашали людей на вступительные испытания с 15 июля, ну, у нас 50-60 человек всего приезжало на такого рода мероприятия. Мы отбираем в первую очередь здесь на контрактное обучение. Да, И набор на контрактное обучение или э, э, академические показатели чуть-чуть э, э, э, полегче, чуть-чуть попроще, чем, например, отборные на бюджетные. На бюджетные места, там, где э, наши советники имеют право, э, мы здесь отбор не ведем. Для того, чтобы поступить на общих основаниях на бюджетные места, они должны приехать сюда и непосредственно с россиянами конкурировать.